Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить а, вор золотое издание Итак, нам а, нужно, нужно, продолжаем, короче, выбираться из этого проклятого а, особняка Вот, мы с вами, а, так сказать, теперь должны выполнить похоронный ритуал над телом призрака Вот, а, мы нашли с вами... Четкий святой символ сделали Словили его, нашли молитвенник, свечу И теперь нам нужно сделать э, Похоронный ритуал Так а Для начала давайте найдем короче, То место где Собственно надо сделать этот похоронный ритуал так. Могильные бриты Ничего не Это что Здесь покоится брат портелла Ага Сюда, судя по всему, нужно а, отнести тело брата Мартелла. Но этим мы займемся позже. Так, это что? Здесь покоится брат Мурус. Так, погоди, а призрак у нас Мурус же зовут, да? Точняк. Это получается сюда. Здесь нам надо будет похоронный ритуал сделать. Так, окей, давай еще посмотрим. Ой, интересно. Может еще чуть где лежит? Грешно, грешно, правда так делать, но. Так, здесь ничего. Это собственно Рено, наверно, да, брат рано Окей, брат рано Так, окей, ну давай отправимся. Там ничего не лежит. Давай отправимся. делать ритуал в принципе так окей что нам нужно так коснуться четками могильного камня окей окей окей окей окей коснуться четками могильного камня так где мои четки где четки так. я коснулся 1. Коснулся, наверное, да, получается? Так, воставить там могильный камень свечу. Окей. Свеча, свеча, свеча, свеча, свеча. Свеча, свеча, свеча. А, а в смысле? А чё не ставится, ничего? Я не понимаю. Почему ничего не делается и ничего не ставится? Интересно, девки пляшут. Так. А -а -а, коснуться щетками могильного камня, поставить на могильный камень свечу, прочитать молитвенник, коснуться могильного камня благословенным символом. Что я не так делаю? Кто подскажет? Покурится брат Мурсу. Окей. Так, четкий. Свеча. Че не ставится. Свеча. Там что-то молитва. Молитвень. Не понимаю, я не, не, не понимаю. Погоди, а давай-ка мы вернемся к этому призраку туда, где он стоял. Но его там не было, в принципе. Что За дичь что за дичь а драки нет ну давай сейчас посмотрим короче Леха это здесь откуда взялся а я ж тебя вроде отвали отвали отвали леха ускорился так как а так хорошо Погоди, а его здесь нет. Может, в сортире сидит. Что за дичь? Почему? Почему не работает? Я вроде все нашел, вроде все сделал. Так, погоди. Святой символ. Потом. Потом, потом, потом. Молитвенник, окей. О, Мастер Создатель, мы просим тебя благословить брата нашего, кто усоп у тебя в услужении, прости ему грехи его при жизни, и возблагодари его за службу его тебе. Молод и наковальный, огонь и горн очистят дух его и изгонят из него все, что не соответствует планам твоим. Возьми его в услужение в доме твоем, где он почиет в мире навеки. Не там я прочитал. Короче, молитву. Так. чтобы провести ритуал посвящения встретимся на моем могиле на кладбище окей погнали так кладбище меч я уберу так в принципе побыстрее э, движется вот оно что надо было его короче призвать призвать этого призрака куда на могилу. А теперь, я думаю, сейчас все будет отлично. Сейчас будет все хорошо. Где там? Давай. Погнали. Раз. Два. И... Где, где, где, где,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 Душа моя свободна! Благодарю тебя! Ты спас мне душу от вечного скитания. Но я еще должен помочь моим друзьям найти успокоение. Я уже приготовил для них высыпальницу, но мне нужна твоя помощь, чтобы повести их тела в могилы. Первый – это брат Рену. Он умер собора. Пожалуйста, возьми его тело и повести его в могилу. Так, Рену! Рено, Рено, Рено. Брат, Рено. Мы погнали! А, вот, да? Вот он стоит. Так, брат Рено, брат Рено. он? Да иду, иду, иду. Надо а, в подвал. В подвал. Кстати, и, а, так в комментах никто и не написал а, про ключ с винным погребом. Куда и зачем нам нужен этот ключ? Где его применять? Где мы видели дверь, которая не открывается? Так, брат Рено, брат Рено в подвале. А погоди, а брат Рено не в винном погребе? Вот это похоже на винный погреб. Может, может, э -э, ключ. Так. Может, ключ нужен был для этой двери? Плеха. Может, ключ нужен был для этой двери, э -э -э, но мы ее взломали, короче, этим, отмычками. Хотя, плеха. Хотя, хз. А, он что, не открывает так? трупом в руках обычно же ключи которые э, сюжетные которые в принципе нужны да обязательно типа использовать их, то двери такие не это не открыть э, отмычкой но вот это вот больше похоже на винный покрик был до да? бочки видел там бутылки винные стояли Хорошо всех очистил, блеха. Хорошо местность, да, очистил. Сейчас бы тут замучился бы. С трупом в руках. С одним, сейчас еще и второго надо будет нести. Получается. Так, э, брат роднов здесь. <сёк> Я не знаю, кто ты такой. Но благодаря По очереди, по очереди, пожалуйста. Вот единственное, чем я могу отплатить тебе. В зимнем тоннеле, что под лестницей, найди комнату с фреской. В правом верхнем углу фрески тайная кнопка. Нажми эту кнопку. То, что ты там найдешь, твое. Так, я отблагодарю тебя. Прощай. Пожалуйста, похороним брата Мартелла. Он умер в кире собора. Так, окей. Что он сказал? Какие... Чего? А, фреска. Где фреска? В зимнем собо? Зимний собор? Или, Или где? Сад... Тайная... Леха. Тайная кнопка где-то в, си... в зимнем... Здравствуй. В зимнем соборе каком-то... Леха. Да ⁇ мать! Злина. Да дай бою. Да, суха, да. Ааа, быстрей. урод. Собака-урод. яй ай яй яй яй Плеха, надо жизни Опасно очень. Я просто хотел. На! Я просто хотел, короче, это, исцелиться там в соборе не тратить зелья. Так фрески. Кто помнит, где фрески-то находятся? Плеха а... один тут настырный такой вот этот. Тут вот достанет этот зомбарь этот настырный один. Вот, до, вот достанет. Вот, вот... Так, ладно, давайте похороним, короче, брата Мартелла А потом уже э, будем понимать, где там что там за фрески Открой дверь Так, э, на чердак, на чердак На чердак Эк А ну-ка во-во-во-во-во, погоди, вот эта дверь, Которую мы не могли открыть, нет? Нет. Яха. А почему галочка у меня. Я вроде всех убил этих хантов, а почему галочка-то не стоит? По-моему, правильно иду, нет? Где-то здесь же. Да вот он. Так здесь никаких опрески нет. Э -э. <плёв">, не успел, прижал, обатл. Так, разобьюсь, если я спрыгну. прекратим путь. А -а -а -а. Значит, еще одна, смотри, дверь, которая закрыта, которую бы еще не были. Как. Опа, тихо. Погоди, читали мы это? Послушник, походивший вчера вечером через кладбище, поведал, что видел, как там бродила странная светящаяся фигура. Но когда захотел он рассмотреть ее поближе, видение исчезло. Все, кто слышал об этом, смеялись и говорили, что причиной видения был чрезмерно выпитый Эль. Но я бы так быстро не стал отвергать эту историю. Я помню о похороны возлюбленного нашего брата, Муруса. На прошлой неделе я ощущение, что что-то не так. Мне не следует рассказывать эту историю брату Мартелла, поскольку он был столь дружен с братом Мурусом. И до сих пор скорбит об утрате. Кстати, мы вот это не читали, да? Интересно. Мы должны были прочитать его перед первой встречей, короче, с этим, с Мурусом. Ладно. Что ж поделаешь. Что ж поделаешь, бывают в жизни огорчения. Так. Опять, наверное, станет. Говорю, достанет, вот это, достанет. Так, погоди, а вот эти, давай, давай, давай, подумаем, а с этими вот усыпальницами, с этими, так, усыпальницы, усыпальницы, усыпальницы. Я предполагаю, усыпальницы это вот эти вот большие, помнишь, такие сар... сарка... саркофаги, которые вот несколько штук видели. Может стоит надо вспомнить, где они находятся? Мы же несколько штук видели таких, да? Надо вспомнить, где они находятся и посмотреть, проверить. А! А, а, ключ от арсе... это арсенал, это арсенал, короче, который, понятно, помоги призраку. Окей, мы это все сделали -а, а, смотри, уби. Да, смотри, галочка появилась, мы убили всех хантов, мы все это сделали, и теперь галочка на все появилась. Я думал, галочка будет появляться над каждой, она появилась над общей. Окей, нам нужен арсенал. Так, а мы знаем где арсенал, короче. Опять гуляет. Мы знаем где арсенал теперь но но давайте попро попробуем мою теорию с этими с усыпальницами на тебе все он хоть вот здесь упадет теперь хоть э, чуть подальше теперь нас нам, в принципе на кладбище то не надо так ссыпальница, ссыпальница, по моему вот здесь одна была где-то там в самом начале где-то была усыпальница я помню в первых кельях, которых мы были, да? Так, здесь нет. Или, или наверху. Погоди, давай давай посмотрим. Или наверху. Так, меч надо убрать это, чтобы побыстрее. Побыстрее бегал. Окей, усыпать Вот усыпальница. Так, фрески. Что такое фреск? Фреска, я так, я предполагаю, это типа картины, что ли, да? Или накидка, или что-то. Так. Нет здесь нигде этой тай, тай, тай, тайные кнопки. Нет ничего, да? Ничего не нажимается? Окей. Ладно, может быть не здесь. Может вообще неправильно. Может я вообще неправильно э, думаю мыслью. Фреска, вот это вот может фреска, нет? Фреск это вот что-то что типа такого, вот такого, знаешь, да, что вот что-то такого. Ладно. А я может это я туплю и не знаю. Так, а снизу? Были какие-нибудь усыпальницы? Или... Мне просто даже интересно, что там такое, что, что там такое лежит? Раз, такая так а, спрятано вообще жестко, что это, что там такое? Или вот эта фреска, погоди, может вот эта фреска? Тайная кнопка, тайная кнопка, тайная кнопка. Ищем тайную кнопку. Вот это вот прям такая, знаешь, подозрительно, может вот это и есть фреска. и угадал а куда я наш а где кнопка -то? я кнопки то не вижу <смех> щ... стрел вот и блеха блеха блеха вот раньше бы вот Ай, раньше бы это все Раньше бы это все, когда здесь а, куча врагов было Так окей, а теперь теперь, теперь отправляемся с вами Чисто арсенал, да? Отправляемся теперь в настоящий арсенал И вы читали, там была бомба Бомба Погоди, а это выход же? Не надо эти ворота взорвать бомбой? Или что? Или ту входную дверь надо взорвать бомбой? Так, ладно, сейчас бомбу возьмем и разберемся. Чердаки. Чердак. Окей, ключ, ключ оружейный. Хорошо. Ни хрена себе это. Это бомб. Ни хрена себе такой пакет. Жизнь. Заряд взрывчатки. Так, здесь еще четиво. Осторожно. Предмет сей мощное взрывное устройство. Только обученный взрывному делу должен использовать его. Разместить близ выбранных ворот или опускающиеся решетки. Устройство приводится к действию в действие огнем. До взрыва надо найти надежное укрытие. Примечание. Сила взрыва недостаточна для разрушения стен. Следует применять для разрушения ворот и других не особо прочных конструкций. Окей. Okay. Понятно, но мы взорвем дверь. Мы взорвем дверь, которая закрыта. Так, сокращение. Сокращены. Взорвем дверь, которая здесь. В смысле. Ры а как? -а -а -а -а -а. Вообще все закрыли, что ли? А нет, смотри, то я могу дверь открыть. Я думал... Специально сделаю, что не открыть <смех> Я хитрожопый, я сейчас открою Короче, и там взорву Да-да-да Тут дверь я взорву Так, хорошо Так, а где бомба? Погоди, а как она взрывается? Как она взрывается? Стрелой? А может не зря это огненные стрелы дали? Так, давайте А че дверь нельзя? так погоди погоди теперь давай короче те ворота попробуем те ворота эти не взрываются давайте попробуем а день как я забыл уже что именно взрывать-то надо? вроде нигде ничего не сказано было где что взрывать Погоди, а где? А где ворота -то? Здесь где-то? Блеха, забыл, где ворота-то? Так, это у нас... Я только что там был, бляха. Так, ладно, давай пойдем вот так Я шел здесь здесь потом там поднялся наверх на на лифте и вышел как раз к тем воротам Только поехали вниз слишком медлен слишком медленный лифт надо надо как-то улучшать технологии Кстати, вот, вот фреска, да? Я, по-моему, шел, потом вот сюда шел, Вот здесь я потом поднялся, да? Не раздавит? Все, поехали. Все, поехали. А, бляха, воротата! Вот где. Вот где ворота-то. А, где они, где они? О. Так, окей, а, давай-ка. Это что? А, трупы лежат. Так, окей. Раз. Плех, не там, смотрю. Да ничего за дичь. Так, теперь чётенько надо попасть. Точняк. Бляха, что заделает? Что? Ладно. У тебя есть что, ты со мной? что я с тобой надеюсь? Отдать заказчику, отдать заказчику и чего? И смысле? Покинуть собор. Вот так. Окей, друзья. собор кстати, ну, прикольная, да, прикольная миссия, короче. В принципе, все. Мы нашли глаз, нам осталось отдать его Константину и посмотреть, что будет. Вот. Что будет. Ну, это будем уже делать в а, следующей серии, я думаю, да? Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.